Здравствуйте. На прошлом уроке мы с вами определили, в каких районах будем подбирать себе квартиры. А на сегодняшнем уроке мы разберем, где, в каких источниках можно и нужно искать квартиры, а где это делать категорически не стоит, и что делать с выбранными вариантами. Здесь я сразу хочу сделать оговорку о том, что приведенный список ресурсов характерен для Москвы и Московского региона, так как на нашем с вами примере мы подбираем квартиру в Москве. Если вы хотите купить квартиру в другом регионе, то, возможно, список источников, который позволяет вам найти квартиру, будет несколько иным. Итак, начинаем с определения источников, в которых мы будем искать квартиры. Такие источники делятся на бесплатные ресурсы и на платные. Начнем с бесплатных ресурсов. Источник номер один – это ЦИАН. ЦИАН является наиболее популярным, ну по крайней мере, в Санкт-Петербурге и в Москве, и в московском регионе источником. Второй источник – это Яндекс недвижимость Далее следует Авито в порядке убывания и из рук в руки. Когда вы будете искать квартиры, я очень рекомендую пользоваться Первыми двумя источниками обязательно. Вот что касается Авито и из рук в руки, на них на Авито и на Изрук рук в руки несколько меньше объявлений и меньше выбора по сравнению с количеством объявлений на ЦАИ и в Яндекс недвижимости. Но все-таки, если вы хотите быть уверены, что вы посмотрели все варианты, которые есть на рынке то в таком случае можно искать по первым трем источникам. Из рук в руки я бы отметил, как такой достаточно опциональный ресурс. Вот. Если хотите, можете на него заходить, не хотите, можете его не использовать. Теперь давайте остановимся чуть-чуть подробнее на особенностях каждого источника. так номер один ЦАН. ЦАН является источником, в котором достаточно удобно проводить поиск и достаточно удобно делать выгрузку объявлений в формате Excel. Давайте посмотрим, как это можно делать. Мы покупаем квартиру. Например, однокомнатную в Москве. Нажимаем «Найти». нам выдают больше 30 тысяч квартир. В данном случае квартиры представлены в виде списка. С этим списком э, достаточно удобно работать на первоначальном этапе, когда вы просматриваете квартиры, потому что здесь можно, не заходя в конкретное объявление, пролистывать фотографии. Здесь... Э, есть необходимая информация по квартире, минимально необходимая. Общая площадь, этаж, этажность дома и стоимость. Второй вариант – это представление перечни квартир в виде таблицы. Нам недоступен в связи с тем, что у нас большое количество предложений. Чтобы понять, что он из себя представляет, мы сузим поиск. Цена подбираемой квартиры будет от 500 до 200 миллионов рублей. Так, теперь мы можем нажать табличные представления данных. Вот в таком вот виде представлены выбранные нами квартиры. Как мы видим, такой вариант он является более удобным для того, чтобы проводить аналитику. То есть, когда мы с вами выберем 10, 20, 50 вариантов, нам будет удобно сравнивать их между собой. По различным параметрам. Например, мы э, с левой стороны от каждого объявления нажимаем добавить в избранное, добавить в избранное, добавить в избранное. «добавить в избранное». Так, Давайте еще одно объявление добавим. Нажимаем в верхней части сердечко. Это значит избранное объявление. Нажимаем вкладку продажа. И Вот те самые наши четыре выбранных объявления. Внизу вот этой таблицы, мы можем нажать «Сохранить файл Excel». И все выбранные нами четыре варианта загружаются в документе Excel. В данном случае с ними уже очень удобно работать, потому что здесь мы сразу можем... Посмотреть на площадь всех квартир. Здесь же рядом мы смотрим, что это за дома. Сколько этажей в доме на каком этаже расположена квартира. Дальше в графе «Цена» мы видим цену каждого объекта. Рядом с ценой документ, на основании которого продавец стал владельцем квартиры. Дальше графа с телефонами, следующая графа это описание, площади комнат, ремонт, если такая информация есть, она указывается. Ну и дальше остальная информация по квартирам. Еще одна полезная функция ЦАН заключается в том, что поиск квартир можно проводить не только привязываясь к какому-то параметру, например, к станции метро ближайшей, либо вдоль определенной улицы, но и выделять любую произвольную область на карте и таким образом подбирать варианты. Давайте посмотрим, как это работает. Нажимаем «Продажа», выбираем, например, двухкомнатные квартиры и здесь нажимаем кнопку «Показать на карте». Например, нам нужны квартиры, которые расположены вот в этой части, слева от Тимирязевского парка. Нажимаем кнопку «Нарисовать область». Рисуем в произвольной форме ту область, которая нам важна. загрузит объявление. Три объявления. Дальше мы в правом нижнем углу нажимаем кнопку Показать списком. Вот мы получаем в виде таблицы те три варианта, которые попали в нашу выделенную область. Ну и дальше уже, как мы и говорили ранее, мы можем нажать кнопку «Сохранить файл Excel» и с этими вариантами работать.